А сейчас полминутки вашего внимания. Перед просмотром серии я советую заглянуть на один очень интересный канал PB Sims. Девушка занялась машине моей примерно год назад, и на мой взгляд, имеет неплохие успехи в этом нелегком деле. На ее канале вы сможете увидеть фантастику, повседневность и, конечно же, елочек. Подписывайтесь и смотрите. Мишка рекомендует. Все ссылочки оставлю в описании. Приятного просмотра! Привет! Давно ждешь? Да нет, не особо. Ты какая-то раскишая. Все нормально? Это правда. Ты о чем? О том, что ты питаешь ко мне чувства. Эм. С чего ты взяла? Да какая разница, с чего я это взяла? Я спрашиваю, правда это или нет? Ах, да, это правда. Какого черта? Зачем ты меня любишь? Мы всегда были отличными друзьями, а ты! Ты все испортил. Кэрол, я ни к чему тебя не обязываю, ничего не изменилось. Я вообще не планировал, что ты об этом узнаешь. Ничего не изменилось? Да как я вообще могу теперь с кем-то встречаться, зная, что ты об этом в курсе, зная, что тебя это разбивает? Как? Да что я могу с этим поделать? Не люби менянь. Все дело в том, что тебе ну уж очень нравится Джек, верно? Он разобьет тебе сердце, пойми это. Ты Ванга, что ли? Откуда ты можешь знать, что и как будет потом? Да потому что я знаю его. Я знаю, чем он занимается, и я знаю, как он обращается с девушками. Да что ты говоришь? Я вот не заметила в его отношении ко мне чего-то подлого и грязного. Он классный парень, воспитан и интеллигентен. Да пойми же ты, это все маска. Знаешь что? Пошел ты в задницу. Кэр, пожалуйста, я тебя никогда ни о чем не просил. Это не ради моих чувств, это ради тебя самой же. Не лезь ко мне больше, понял? Ни в мои отношения, ни в мою жизнь. Я разберусь сама, без тебя. Мне пора. Меня ждет Джек. И чего такой довольный-то? Тебе может лимон дать? Да я не поморщусь даже, не мечтай. Ну и? Где нашкодил? С чего ты взял, что я где-то нашкодил? С того, что с такими довольными мордами, сидят только после того, как кому-то изрядно поднасрали. Ну ладно, есть один грешок за мной, может даже парочку, но мы собрались здесь для того, чтобы позаниматься, так что давай. Просто совсем буйки попутал. Не буди лиха, пока она тихо. Привет, Джек. Рад тебя видеть. Ты же понимаешь, что по минному полю ходишь? О нет, Джек. По нему ходишь ты. И первая мина уже рванула. Я тебя сейчас по стенке размажу. Очень страшно. Эй, мы в учебном заведении. Здесь не место для выяснения отношений. Эх, Милашка, Тревор, ты так и не понял, в какую игру ввязался. Что ты сделал? Сдал пару его точек. В смысле? В прямом. Сделал анонимный звонок и сказал, что у меня есть подозрение на то, что в соседнем доме кто-то что-то варит. Вот эта задница у него, конечно, скипела. Еще бы. Если я поочередно буду эти точки сдавать, у него от бизнеса ничего не останется. Так что посмотрим, что он будет делать дальше. Главное, чтобы это не вылилось во что-то более страшное, чем его крики. Не парься, у меня все под контролем. Просто нужно что-то делать. Совсем распоясался? В край охренел, я бы сказал. Ты же сам нарвался. Чего ты еще ожидал, посягая на его... собственность? Именно этого и ожидал, но не рассчитывал, что он будет приплетать сюда полицию. Если сейчас начнутся расследования, мы проблем не оберемся. Джек, ты же помнишь наш уговор? Если сюда нагрянут, я сдам тебя с потрохами. Мне проблемы без твоих игр хватает. Эх, Сара-Сара... Твой бар зачахнет же без моих торчков. Ха-ха, очень смешно. Идея-то есть? Кэрол. Оставь девчонку. Она не виновата, что ее брат кретин. Либо она, либо бар. Смекаешь? Приходите сегодня к 9 часам вечера. Я знал, что ты благоразумная. Вот видит бог, доиграешься. Не пропадем. Ну и что мы в итоге имеем? Взорванный пукан Джека. И время. Время на что? На то, чтобы он... На разработку нашего дальнейшего плана, пока он разбирается с потерей. И что мы будем делать дальше? План таков. Нам нужно поочередно выдавать ниточки полиции, которые приведут их к Джеку. Но при этом не заденут тебя и Тревор. Это вообще возможно? Может ты уже наконец расскажешь, что произошло между тобой и Джеком? Всему свое время. Он имеет право знать. Знать что? То, что мы с ними ночами сливались воедино? Это ему нужно знать. Или, например, то, что я был беспризорным псом, который служил Джеку? Извини. К черту. Все, что ему нужно было знать, это то, что свой язык иногда стоит держать за зубами. А может я сам как-нибудь разберусь со своим языком? Или мне, как тебе, постоянно трястись за все подряд? Ты подставил свою сестру. Ее также мог подставить и ты, и Лео. Никогда не задумывался об этом. Нельзя быть таким безрассудным. Это тебе ли мне об этом говорить? Не огрызайся. Да что вы пристали ко мне тогда? Да, я виноват, да, я накосячил, да, я повел себя опрометчиво, но вы тут сами не белые медведи, мерно плывущие на своей льдине. Успокойся, мы все решим. Мне уже кажется, что мы делаем только хуже. Рано или поздно эта бомба замедленного действия рванет. Я не хочу ни о чем жалеть. С чего это вдруг ты начал так трусить? Неужели так быстро решил сдаться? «Чокнутый придурок!» «Может, ты зря с ним так?» «Да ничего не зря! Нахрена он втрескался в меня? Кто его просил?» «Кэр, сердцу не прикажешь. Ты без меня это прекрасно знаешь». «Знаю. Просто я не знаю, как мне теперь с ним общаться. Ведь это теперь невозможно. Разве нет?» «Сложно представить, что ничего не было». «А ничего и не было. Он предложил встречаться? Он поцеловал тебя или вы переспали?» Нет, он никогда ни к чему не принуждал тебя, Кэр. Лео всегда просто был рядом и не требовал ничего взамен. Тебе тоже не нравится, Джек? Я не так близко его знаю, как ты и Лео, так что не могу об этом судить. Он правда относится ко мне хорошо. Ты же знаешь, что вытирание о меня ноги я бы никогда не допустила. Я знаю, но я тут подумала, он ведь никогда не заводился из-за твоих парней. Может быть он не зря включил свою сирену? Извини, скоро вернусь. Привет. Привет. Ты чем-то расстроена? С чего ты это взял? Твой грустный голос тебя выдает. Правда? Правда. Просто... Тебя кто-то обидел? Нет, нет. Что ты... Просто немного не то настроение. Тогда, может, сходим в бар и развеем тебя? Звучит заманчиво. Очень заманчиво. Собирайся, через час заберу тебя. Хорошо. Джек. Да. Спасибо. Все еще переживаешь? Немного. Слушай, пока ничего страшного не произошло. А если. И не произойдет. Как ты можешь быть настолько уверен? Кто-то же из нас должен быть оптимистично настроен. Если мы оба нырнем в бездны уныния, боюсь, слева будет проще убить нас, чем положиться. Какой же я идиот! Никогда бы не подумал, что могу быть таким идиотом. Перестань заниматься самобичеванием, все будет хорошо. Эван, я. Обещай, что после этого ты больше не будешь снова кричать и убегать от меня. Что? Saint, you know stranger, you you thinker, pretty, Привет! Это Сара, владелец этого бара и чудесный бармен. Очень приятно, я Кэрол. Что будете пить? Мне как обычно, а Кэрол сделай свой фирменный. Без проблем, присаживайтесь, я скоро все принесу. Здесь очень уютно. По пятницам здесь еще веселей. Почему? Потому что люди, угашенные в хлам, могут исполнять много всего веселого. Я поняла. Можешь не продолжать. Нет, правда. Тебе стоит хотя бы раз это увидеть. Слушай, вас слева можно назвать друзьями? С чего ты вдруг спрашиваешь? Он очень злится из-за того, что мы много времени проводим вместе. Ой, это же Лео. Ты когда-нибудь видел, чтобы он не злился? Просто обычно он... Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Если что-то понадобится, я за баром. Давай так. Ты перестаешь грузиться по пустякам, как Лео, а я развлекаю тебя весь оставшийся вечер. Ладно. To me, I could be making it all up, you know Вырубила? Ага. Сам донесешь? Вполне. Постарайся сделать так, чтобы как она очнется, я не слышала ее криков. Не парься, все будет в лучшем виде.